Уважаемые друзья, с вами канал Центр доктора Блюма, наш проект ⁇ «Коронавирус.Жизнь» и очередная передача из цикла ⁇ Коронавирус ⁇ аналитика ⁇ с профессором Евгением Блюмом. Добрый А сегодня я хотел бы сделать еще один интересный вопрос, который, я думаю, что заслуживает комментариев с твоей стороны. Итак, очень интересный момент, что в китайской культуре в общем и целом у них совершенно другие поведенческие стереотипы. Да? То есть для них в целом считается нормальным и заложенным в культурный код такие поведения, как сморкание, отхаркивание, отрыжка и так далее. То есть они воспринимаются совершенно нормально на любом уровне общества, потому что сидит намного более глубокая, скажем так, ну, стигма что если ты не освобождаешься от этих элементов то ты сам себя отравляешь и вот интересный вопрос насколько можно провести параллель между вот этими культурными особенностями которые проникают через все общество и успехами в, в том насколько китайская так, вся система здравоохранения интегрированная справилась с коронавирусной проблемой не так давно у нас делал презентацию один менеджер сала Казахстана. И он гордился тем, что он 11 часов, не посещая туалета, мог вести беседу. Стоит вопрос, как он умудрился это вытерпеть. Но по его лицу, что он хочет в туалет, не было видно. И мы говорим иногда... Взрослый должен чихать, сморкаться, кашлять по взрослому. Ребенок должен чихать, кашлять, сморкаться и все остальное по детски. И упаси Боже, если взрослый будет чихать, кашлять, и сморкаться по детски, а ребенок будет чихать, кашлять и сморкаться по взрослому, значит или... это опять же градиенты. И... Повод, повод задуматься и принимать меры. Да. Хорошо, то есть это вот такой, скажем так, веселящий вброс. Давай, что называется, теперь на эту тему более серьезно, о том, как вот эти сенсорные настройки связаны с калибровкой дренажно-насосных механизмов, и как вообще все это работает, тема работает, и как она переходит непосредственно на ну, восприимчивость и выздоравливаемость от респираторных Инфекцию. Мы говорим циркуляция крови, циркуляция лимфы, циркуляция суставной жидкости, циркуляция полимральной жидкости, мы говорим легочна, лего, туалет легких, Мы даже у нас есть понятие такое. Вот что времена такие, что на сегодняшний день, когда стоит угроза жизни, пандемии, эпидемии, уже не до И вопрос о том, что нам нужно становиться физически-культурными людьми и вопросами своего здоровья заниматься более прагматично для того, чтобы вот в такие критические какие-то эпизоды, не, это не вызывало у нас и паники, и полного паралича от того, что мы вообще в этом ничего не понимаем. Хороший момент, да, то есть на самом же деле мы сейчас сталкиваемся с очень интересным моментом, когда ты говоришь сейчас о физической культуре, включая в нее и сенсорную культуру, правильно? Но при этом получается, что это приходит в противоречие с типовым, скажем так, европейским городским цивилизационным кодом. То есть, там, сморкаться неприлично, отплевываться неприлично и так далее, и так далее. Да, то есть, как бы вот такие, ну, скажем так, достаточно неоднозначные интересные вопросы. Как, что ты будешь рекомендовать Давайте в так. текущем кодексе поведения? Давайте так, наверное, все-таки в интересах здоровья и активного долголетия надо... Чуть-чуть хотя бы эти границы подвинуть, подвинуть для того, чтобы разрешить друг другу совместно и чихать, и кашлять, и, может быть, и не обсуждать, как кто чихнул и но все-таки это должно быть некое... Но здесь нужна все равно какой-то выдох и расслабиться, потому что ну постоянно в таком нельзя находиться. То есть в данном случае мы по сути мы как раз что мы в этой передаче пытаемся сделать? Да, мы пытаемся провести анализ ситуации. Вот у нас на лицо факт того, что да еще не так давно там, полтора месяца назад все скажем так на этой стороне земли смотрели о посмотрите, что там происходит. Китай едят диких животных, кто-то съел непроваленную мышь, мышь, или тучу, или пангалина, и заразилась, и вот какая ерунда. Да? Но потом мысль пошла о том, что хорошо, китайцы очень организованные, тоталитаризм, коммунистическая партия, все в балахонах и в средствах им защиты, и вот это им помогает. Теперь мы смотрим на протокол и видим, а оказывается все не так просто, оказывается у них... Нет, то есть у них нет четкого, однозначно, то есть как бы упрощенного э, западного подхода, они используют, э, так скажем так, противовирусные препараты и так далее, но китайская медицина, вот она здесь, что называется. В... Половина протокола посвящена китайской медицине, и здесь мы видим, что а может быть что-то другое есть с народом, правильно? И вот эти уроки мы пытаемся извлечь сейчас, потому что получилось так, что полтора месяца назад над Китаем вроде бы все снисходительно посмеивались. Теперь Китай из этой ситуации вышел, весь, запад... весь западный европейский мир, то есть теперь, что называется, Италия мрет, то мрет, все в панике, что будет где непонятно. И стоит вопрос, а может быть на самом деле хорошо смеется тот, кто смеется последний, и стоит начинать в ну, какие-то Все равно, я думаю, что может первое прийти в голову, может быть начнем жрать ту же гадость, которую живут китайцы. Ну, когда может быть нас вот так же легким испугом отделаемся от коронавируса. Но оказывается нет. Если мы будем все-таки но их быть с ними в одной пищевой нише, тогда мы вообще просто не выдержим. Ними, да, да. Вот. Есть, поэтому здесь и стоит вопрос о том, какие уроки мы можем извлечь правильно из этого. Ну, во-первых, когда мы читаем вот эти Китай, 7 или 8 китайский отчет о том, как они боролись с коронавирусом, мы встречаем много специфических китайских формул или формулировок лекарств и так далее, о которых мы мало что представляем. И из тех э, 15-20, которые здесь упоминаются, мы, дай бог, понимаем один-два. Вот. Но у, они же пересыпают еще своей терминологии. И пересыпают э, теми словами, что вот, допустим, у больного такая клиническая картина И эту клиническую картину Они описывают на своем языке Согласен Вот мы далеко не будем ходить называется дефицит чи-ин-ин Клинические проявления Усталость, дефицит дыхания Сухой рот Жажда, пальпитации, Потение и так далее И вот стоит вопрос Как это все перевести Понимаете, что Вот такое Симптоматическое разложение в современной медицине, оно уже вымыло, вымылось даже в, после, в литературе последних 30-40 лет. Это, вот если почитаешь, это сравнить тому, когда клиника описывалась земскими врачами и так далее, когда был меж, меж была междисциплинарная медицина. Если мы возьмем, допустим, немецкую энциклопедию. 28 34 года она будет вот написано так. Каким языком? Похожим, по крайней uh -huh. мере. То есть он должен быть конвертирован один в другой, но он уже по формату походит. Понятно. Вот смотрите, теперь мы говорим. Есть, вот я, ты мне сегодня зачитывал все это в переводном варианте, я могу разделить. следующим образом. В легких есть малый круг. И представлен большой круг Конечно. кровообращения. Да. Теперь у... Там есть артериальное русло и венозное русло. И плюс лимфатическая система. Я биомеханику дыхания пока не разбираю. Я говорю, есть лимфатическая система, она представлена. Это детокс-система. Там есть венозная составляющая кровотока. И есть артериальная составляющая кровотока. Так вот, теперь если поделить эту симптоматику, когда нарушение по притоку, когда нарушение по оттоку, и когда нарушена вот эта де да, лимфатическая детокс система. Угу. И мы можем четко выделить эти три формата. То есть в данном случае ты хочешь сказать, что вот. Те описания, которые в классическом китайском языке выглядят очень эзотерично и поэтично, на а самом деле если их перевести вот в эти категории, язык. дальше, перебил, дальше, у них неразрывно связано в твоем, когда ты мне зачитывал, прослеживается, так реагирует легкие и грудная клетка. И так реагирует выделение, очищение, дренажная функции легких, а так реагирует кишечник. И это говорит о том, что грудная полость, брюшная полость, связанная через диафрагму, работает как некий единый, взаимосвязанный, взаимозависимый аппарат. И в данном лексиконе это, все это отражено? полностью все отражено. Дальше. Мы говорим... Там есть ссылки на то, какой пульс, угу. нити там, замедленные, расплывчатый и так далее, но понятно, что сердце находится между двумя легкими в средостении, и она тоже зависимая, и участник этого, этой полости, и этого отдела, и о том, как работают различные, ну... Части этого универсального насосно-дренажного инструмента, сердца, на которое подвязано все, мы тоже понимаем, и это китаец любой понимает по пульсу. То есть, по сути, сейчас мы возвращаемся к теме, которую мы будем еще говорить не раз. Да? В новостях мы часто слышим такие ну, мощные фразы. Коронавирус убивает человека в Италии каждые 10 минут. Да? И вот на самом-то деле... Один из ключевых моментов, который мы должны подчеркнуть, коронавирус, это не я, он сам никого не убивает. В данном случае это кризис, шок и коллапс системы. Давайте так. Во-первых, коронавируса, как и риновируса и других вирусов, они вот здесь летают везде. Просто в разные сезоны их чуть больше, титр их чуть больше или чуть меньше, а мы к ним... Тоже Одни люди более восприимчивы и менее восприимчивы. Почему? Мы кто-то менее восприимчивы, кто-то более восприимчивы. Это важный момент. Коронавирус, как и любой другой вирус, это хищник. И он убивает слабые, больные, развитые клетки и так далее. Вот что он убивает. Ну, часто пройдя барьер слизи. Ну, в данном случае, опять же, не убивает, а использует их в качестве среды для своего Ну, размножения. хорошо. Он хищник, значит, что он убивает. Ну. ну, будем так говорить. Давайте, так. мы все-таки чуть-чуть попроще будем так. пользоваться языком, чтобы нам было все понятно. Итак, убивает. Но теперь эти слабые, старые и больные клетки, они и так мрут. Просто вирус усиливает этот процесс. Теперь вопрос, а сколько у вас этих слабых, старых и больных клеток? Если у вас их много, значит... Их после... роль критична. Да, их роль критична в вашем здоровье. Если у вас других нет, извините. Так. то А эти перебил вирус, то чем вообще будем доживать? Понятно? Так. Теперь стоит вопрос. Если у нас же, понимаете как, у нас респираторные вирусные заболевания накрывают... Осенний период и весенний период, на переходе сезона. Mm -hmm. И вот этот переход сезона, когда обострение гриппа там, и всего... Возвращаясь к китайской теме, сухо-влажное, вот эти... Сухо-влажное, холодное, тепло, полнота, пустота и так далее. То есть как, вот как раз на сезонах, которые... Пере... Вот да, на переходах mm -hmm. организм начинает чиститься. У него происходит некие вот чистка. Понятно. И вирус в этом принимает активное участие потому что в этот момент его ну среда такая что и, и ему более для него как бы упрощенная для жизни существования для перелета с одного человека на другое с собаки там и так далее mm. вот о чем. То есть, и, по сути вообще можно сказать в таком контексте можно говорить даже о неком симбиотическом Конечно. взаимодействии. Конечно, да. Потому что он и мутирует, там, и все остальное. Значит, все его жизненные циклы привязаны к животным или к человеку. Угу. Мы же понимаем, что если у человека ожог там 2%, он, естественно, самостоятельно выздоровеет. Если у него ожог 10-15%, это серьезно. И достаточно критично, кто-то может и не выжить. Угу. Если ожог 30%, то из 100 пострадавших выживут сильнейшие, либо уровень медицинской помощи должен сразу взлететь настолько, что вокруг одного такого человека будет ну, трудится целая бригада реаниматолога то если по это. сути сейчас предлагаешь вот эту аналогию, что если брать вирус санитар нездоровых клеток, то по сути получается ты проводишь аналогию между 2% ожогом 10% ожогом да, и 30% ожогом. то есть если он, он делает свою санитарную функцию, не особо разбирая общее состояние организма сколько у него свободных Клеток есть, правильно? Конечно, он же все равно, он пробьет слабые, старые и больные. Он другие, здоровые, полные силы, энергии и жизни клетки, которые функционируют на полную мощь, он просто не может в них внедриться, а, внедриться. конечно, потому что не догонит их. Хорошо, то есть вот у нас появляется уже как бы картина, все более и более четко и теперь интересные моменты да? То есть давай все таки перейдем к вопросам того а в каком направлении здесь нужно думать и в каком направлении здесь нужно развиваться и какие может быть ну понятийные эволю... ходы ты предложишь зрителям теперь смотрите если у нас количество тканей или клеток разрушается больше и напряженность этого процесса усилена. У нас должна на другом конце быть насосно-дренажные системы, системы детокса и всего тоже работать форсированно. И эта форсированная работа, она одно перекроет другое. Мы же понимаем, что если мы идем в голову, нам надо больше дышать или сильнее дышать. У нас увеличиваются энергозатраты и... Непотребность в кислороде. И тут то же самое. Нам нужно, чтобы наши насосные дренажные системы были активированы. <связать> и были активированы, а наше здоровье позволяло их форсировать. А если оно не позволяет, мы можем на педаль газа давить, а оно не, не идет. И то есть в данном случае, вот подводя итог и, скажем так, опять же, связывая тему с, с, китайской, скажем так, с китайскими успехами в борьбе с коронавирусом, мы как раз и можем подчеркнуть, что в среднем ситуация, в которой изначально есть большая сенсорная настроенность на самоочистку, есть... Большая сенсорная настроенность на потоковые явления внутри организма. Это хорошие и мощные предпосылки, которые не явны, но которые, судя по всему, оказали большое влияние на успехи в, в том, насколько эффективно вся китайская система здравоохранения с этим справилась. И я думаю, что здесь как раз мы опять же будем двигать все это в направлении того, что впоследствии в передачах э, градиента здоровья мы как раз... О развитии насосно-дренажных функций будем говорить и давать практически рекомендации. Но... Приходя к конкретике, сейчас мы говорим, то есть мы сейчас ведем к тому, что те самые градиентные темы градиентов здоровья как раз и будут учитывать разные ситуации. Ситуации того, что человек запер в квартире, ситуации и предложение того, а что если у человека есть не знаю, собачка и есть возможность из квартиры. Давайте так, я не могу людям запертым в квартире, предлагать или живущим в мегаполисе, или в крупном городе, не могу им предложить, а вы бегаете по налогам, дышите ионизированным воздухом и больше бываете на, свете, на солнце, загораете. Хорошо, то есть мы сейчас и говорим, что в передаче «Передине для здоровья» мы будем давать раскладку, которая будет адаптирована к разным ситуациям. Хорошо, спасибо за внимание, до встречи в следующих передачах.